Друзья, к сожалению, это, наверное, последнее с вами видео. YouTube был не просто местом, куда я мог заливать свои ролики для вас. Также мы могли с вами там общаться, вы могли за мной наблюдать, вернее, за моей жизнью, что мне происходит. И, наверное, моя мечта, миллион подписчиков так никогда и не станет. Не воплотиться, вернее, в реальность. Нас отрезали с вами от мира, можно сказать. Но, наверное, кому-то, кто выше, э, выше нас с вами, э, на руку, это чтобы мы с вами деградировали, тупели в Токио. Только-только я, когда стал анекдоты, кстати, друзья, снимать, Тупые анекдоты, я их так называю, там вставили лайк, люди подписываются. Людям, наверное, больше нравится контент ни о чем, где не надо задумываться, а просто включил короткий ролик на минуту. Друзья, для меня мои ролики, наверное, тоже были одним большим фильмом, который я снимал для вас.